Теории, да? Да. А Я вы спутник, знаете, что у нас четыре вида вакцин, спутник, если честно? Спутник, э, Или не знаете? Не знаю. Какие? Ну, все, все это... Ну, ладно, не знаю. Подскажите, не... а, зачем вы меня толкаете? Девочки, какие виды прививок сегодня у нас в городе Гуркевиче? А? Так. Так. Все? Холодильной камера оборудован автомобиль. Для какой цели? Интересуюсь. Для прививки оборудован он ну, или заходи, нет? Не Добрый день, народ. Вот находимся мы на ярмарке выходного дня, город Булькевичи. Сегодня у нас воскресенье. Администрация города направила вот молодежь у нас, раздавать наклеечки, листовочки. Представьте, скажите вообще, ну, что вы делаете? Для какой цели? Демитов Евгений, Серге... Евгений Сергеевич. Uh -huh. Ведущий специалист МКУ администрации Буртинического района. Работаю в отдел по делам молодежи. Uh -huh. Курирую волонтерство. И у нас проходит акция «Привит от covid uh -huh. Сколько при... вам лет? 19. А девочки несовершеннолетние, да, по 17 лет? Волонтеры, да? да? А как вы их находите вообще? Ну, у нас есть волонтеры района угу. и города. Сами что думаете по прививке? Сам привился нормально. Какой именно вакцины? Э, э, э, вы спутник, знаете, что у нас четыре вида вакцин спутника, сейчас? Спутника, э, или не знаете? А, Какие? Все, все это, ну, ладно, не, знаю, не знаете, да? То есть, ну, вы вот э, сейчас, значит, распространяете листовки, но сами не знаете, да, какие прививки у нас сейчас в Гулькевичах есть, да? Так нам только раздавать. Ну, вы что, должны быть хотя бы в теме того, что вы раздаете? Ну, кто привился, тому раздаем просто наклейки. Можно если. посмотреть? Посмотрите. тут красиво ну и как народ реагирует вообще нормально положительно все, все положительно прям поголовно да. а да. прям все сто процентов да? но а что плохого в этом что мы развеем я имею ввиду прививки ну, прививку я же не заставляю никого делать, отправить я вам задал совершенно другой вопрос народ делает прививки. все ясно не хотите да отвечать? Ясно. Вот такая ситуация, друзья. Девочки, какие виды прививок сегодня у нас в городе Гулькевич? А? Так. Так. Все? Ясно. Куратор тоже не знает, в принципе. Ну, здесь, по крайней мере, спутник Ви. Спутник Ви. Да. Угу. Спасибо. Пожалуйста. Ну что ж, друзья. Так это происходит? Приходит приютка. Подскажите, автомобиль оборудован холодильной камерой? Я не знаю. Я зашел делать прививку. Подскажите, зачем вы меня толкаете? Холодильные камеры автомобиля об, оборудован? Подскажите, водитель. Водитель. Холодильной камерой оборудован автомобиль. Для какой цели? Интересуюсь. Для прививки оборудован он Заходи, или нет? Ешь. Свой а вы мне что, запрещаете снимать? Я запрещаю. Ну а что, руки распускаетесь? Спасибо. Вот и поговорили. Ну что ж, друзья. Вот такой разговор у меня получился с автомобилем, который стоит на ярмарке выходного дня. Всем удачного дня, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.